Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Прежде чем начать, мы хотели бы поблагодарить всех вас за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия – сделать видео по психологии и самопомощи более доступными для всех. А теперь вернемся к ролику. Были ли вы когда-нибудь с человеком, которого считали единственным, но потом отношения каким-то образом закончились? Думаете ли вы, что могли причинить боль или разрушить связь с ним, даже не осознавая этого? Вот восемь вредных моделей поведения которых вам следует избегать. Первое, вы проводите слишком много времени вместе. Знаете ли вы, что чрезмерно долгое время, проведенное вместе с партнером, может навредить вашим отношениям? И иногда, когда вы постоянно делаете все вместе со своей половинкой, это может отвлечь вас от других важных взаимоотношений, таких как друзья и семья. Это может даже помешать вам преследовать свои собственные цели и интересы. Когда вы начинаете чувствовать, что теряете свою индивидуальность и независимость, вы можете обвинить в этом своего партнера и обидеться на него. Второе. Вам не хватает открытости опыту. Вы когда-нибудь замечали, что вместе погрязли в рутине? Закрываетесь от нового опыта? Отсутствие открытости опыту может привести к тому, что вы потеряете всю радость в ваших отношениях. Когда вы перестаете пробовать что-то новое и не позволяете себе быть спонтанными и свободными вместе, вы можете в итоге следовать жесткой и предсказуемой схеме. Это может помешать вам и вашему партнеру чувствовать себя полноценными и удовлетворенными вашими отношениями. Номер три. Вам не хватает открытого общения. Вы боитесь сказать что-то своему партнеру, опасаясь, что он рассердится на вас? Или вы закатываете глаза и относитесь к их откровенности с сарказмом и пренебрежением? Подобное поведение может вбить клин между парами и способствовать развитию скрытности, нечестности и недоверия. Когда вам не хватает способности открыто общаться со своим партнером и говорить с ним откровенно, ваши отношения могут измениться не в лучшую сторону. В конце концов, общение является ключевым фактором здоровых и прочных отношений. Номер четыре. Вы лжете, чтобы сохранить мир. Бывали ли моменты, когда вы чувствовали искушение солгать, чтобы не допустить ссоры? Вместо того, чтобы прятаться или лгать, вы должны уметь честно общаться с ними. Сильные и любящие отношения не могут быть построены на фундаменте лжи, какой бы маленькой или благонамеренной она ни была. Без честности не может быть эмоциональной близости, а без нее вы, скорее всего, отдалитесь друг от друга. Номер пять. Вы убегаете от ссор. Знаете ли вы, что для пар время от времени ссориться вполне полезно? Наличие конфликтов показывает, что вы и ваш партнер можете быть честными и открытыми друг с другом. Когда вы решаете проблемы таким образом, чтобы не обидеть другого человека, вы укрепляете свои отношения. С другой стороны, бегство от конфликта ничего не решает. В итоге вы можете затаить свои негативные эмоции и обидеться друг на друга. Номер 6. Вы ведете себя пассивно-агрессивно. Вы избегаете своего партнера, говорите ему двусмысленные комплименты или холодно отзываетесь о нем. Это примеры пассивной агрессивности, и это дезадаптивный способ решения проблем в отношениях. Если вы или ваш партнер ведете себя пассивно-агрессивно по отношению друг к другу, вместо того, чтобы решать свои проблемы или прямо говорить о своих желаниях и потребностях, это свидетельствует об эмоциональной незрелости и может сделать ваши отношения токсичными. Номер семь. Вы придираетесь и критикуете. Вы часто ворчите и осуждаете своего партнера. Это способ показать свою доминантность и быть безразличным для них. Это посылает им сигнал, что вы чувствуете свое превосходство над ними и что они всегда должны делать то, что вы говорите. В здоровых отношениях вы должны уважать своего партнера и давать ему свободу принимать собственные решения. Постоянное недовольство, особенно по поводу того, что им нравится, может привести к обидам. Номер восемь. Вы больше не ласковы. Поддерживаете ли вы ту романтическую искру? Пренебрежение эмоциональными потребностями партнера и недостаточная привязанность – один из самых быстрых способов разрушить отношения. Хотя это нормально, что первоначальное волнение и страсть со временем угасают. Все же важно напоминать партнеру, что вы его любите. Будь то покупка подарков или просто поцелуй и объятия. Проявление любой привязанности важно для отношений. Относитесь ли вы к какому-либо из упомянутых здесь видов поведения? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Также не забудьте нажать кнопку подписки, чтобы получить больше видео на канале Немиркин. И как всегда, супер спасибо за просмотр и до встречи в каждом следующем видео.